А эй, ребят! С вами и у микрофона Антон Ларин. Помните, у нас уже было много крутых подборок с лего-оружием? И да, я читаю комментарии и вижу, вам нравится. А также вижу, что вы просите еще лего-оружие. Я уже занимаюсь созданием нового ролика на эту тему. Но ну, а пока, чтобы вы не скучали, я для вас подготовил огромную подборку лучших моделей оружия, сделанного из лего. Надеюсь, вам понравится.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 А становится все интереснее и теперь у меня изящное холодное оружие персонажа гэнди его персональная катана клинок дракона в игре оружие имеет различные анимации но одна из самых зрелищных это появление большого зеленого дракона когда персонаж достает катану из ножен модель сделанная из конструктора конечно полностью не передает красоты катаны и не способна удивить такими же анимациями но зато может похвастаться габаритами и качественно подобранным цветом для того чтобы создать ощущение клинка дракона лезвие было украшено ядовито салатовым оттенком. Стоит отдать должное, что получилось очень круто.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 Так, а это немецкий автомат HK416, по своему цвету он не имеет ничего общего с оригинальной моделью, но в этом и заключается его фишка, автомат действительно может выпускать пули, но его обойме точно не позавидуешь, имеется и прицел, который выполняет декоративную функцию, в целом модель получилась интересной, хоть она и далека от вида HK416.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 Творчество великого американского писателя Айзека Азимова, внесшего огромный вклад в литературу и оказавшего неоспоримое влияние на кинематограф и изобразительное искусство, высоко ценится даже на просторах CSGO комьюнити. В его часть была создана целая линейка скинов, которая обрела название «Азимов». Оружие из этой линейки оснастили минималистичным дизайном, в стиле научной фантастики. Одним из самых узнаваемых примеров является снайперская винтовка АВП «Азимов». Эта модель, сделанная при помощи лего-конструктора, полностью передает ее яркую цветовую гармонию. Кому. Винтовка вышла огромных размеров, ее длина превышает 80 сантиметров, у оружия качественно проработан оптический прицел, который, к слову, состоит из линза, а не просто имитирует их, съемный магазин и откидные оружейные сошки. Модель получилась потрясающей, с этим не поспоришь, а это уже не говоря о том, какой глубокий смысл она имеет. Выпуске не обошлось и без всеми любимой снайперской винтовки Кар 98К. Эта снайперка так быстро выпускает патроны, что она способна пробить даже железную бутылку. Дальность стрельбы у нее тоже очень приличная. Выглядит оружие само собой крайне похоже на оригинал. Все механизмы изумительно работают без каких-либо ошибок и поломок. Оружие заряжается очень быстро и легко. Буквально пара движений, и оно готово к бою. Очень мощная вещь, которая непременно стоит вашего внимания.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 Теперь я хочу показать оружие ковбоя Джесси Макри. Его револьвер под названием «Миротворец». К услугам опытного стрелка хотят прибегнуть многие, но сам Макри соглашается сражаться лишь на то, что считает правильным. Модель пистолета Лего оснащена переливающимся окрасом, от которого невозможно оторваться. Но ключевыми деталями является рукоять и, конечно же, барабан. Барабан револьвера – это вообще отдельный вид искусства. К нему прилагается несколько патронов внушительной формы. Но, увы, это всего лишь декоративный элемент. А оружие по-настоящему не стреляет. Нет. рукоять имеет кольцо которое было у миротворца в самой игре модель удачная я бы даже сказал что одна из лучших по шутеру сейчас я вновь покажу вам кое-что стоящее из игры overwatch а именно оружие турбосвина металломет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 А что вы скажете насчет такого вот гранатомета Лего? Выполнен он в точности как модель из игры Team Fortress 2. Он наделен очень красивым магазином, который сразу бросается в глаза своей яркостью и массивностью. Не стоит переживать, что он легко может развалиться, ведь это же Лего. Его всегда можно пересобрать снова. Также на оружии есть некоторые разрисованные участки, которые очень уместны и придают атмосферы. Пушка очень яркая и здорово смотрится со стороны.